Всем привет, с вами Александр, нахожусь на Кошкой Косе. Это поселок Лесной, променад. Тут кафешка мне нравится. Ставят столики прямо на променаде и можно наслаждаться закатом. Шикарное место. Сейчас везу туристов по Косе. Буду вам показывать, куда я вожу туристов. Если хотите поехать со мной, пишите в Инстаграм или ВКонтакте. Приехали на высоту Миллера. Здесь экологическая тропа. Очень хорошее место. Советую вам его посетить. Напротив находится озеро Чайка. Когда вы едете на экскурсию на большом экскурсионном автобусе, в это место вы не заезжаете, потому что здесь маленькая парковка. Ему есть негативные, что ли, мне Двенадцать. Он является образуется коса, это кусок Это его можно видеть, сейчас вы Поселок рыбачий. Здесь продается копченая рыба очень вкусная. Также можно попить пиво из ресторана Британика. Достаточно хорошее место и приятно здесь посидеть. Вот такие здесь цены. Решайте сами, дорого это или дешево. Укунь морской 690. Камбала 960. вот Финта какая-то. Селедка местная. Финта это селедка местная. Да. М -м. Зубатка. Смотрите, котов кормят семгой копченой, горячего копчения. Не хотят есть. Вот представляете, где рай для котов. Он не в Зеленоградске, он находится в поселке Рыбачима. Приехали посмотреть на танцующий лес. Здесь продают винталь. а дальше будет лес. Есть много версий, почему лес танцует на экскурсии. Я смогу вам их рассказать. В лесу можно увидеть не только танцующий лес, но и лесу. Вон сидят люди в кафешке, и здесь прямо леса. Приехали на высоту Эхо с этой стороны моря. а здесь залив. впереди еще одна смотровая площадка оттуда вид еще лучше дошел до другой площадки вот там вот был и оттуда было видно вот эту площадку впереди поселок морское Место здесь очень красивое. Такой вид шикарный. Залив и море. Можно посмотреть вот вблизи. Подписывайтесь на канал, пишите в Инстаграм или ВКонтакте, кто хочет поехать со мной на Курскую косу. Сейчас я еще схожу с туристами на море и потом на орнитологическую станцию Фаренгила. Пришел на море, здесь гуляет достаточно много людей. Yeah. Okay. Такая здесь шикарная лавочка. Можно сидеть, смотреть на море. Хорошее место. Сейчас туристами поеду на орнитологическую станцию в Пренгива. Там ловят птиц, кольцуют. Очень интересную экскурсию проводят сотрудники станции. Всем рекомендую. Кто хочет со мной поехать на косу, пишите в ВКонтакте или в Инстаграм. Привез туристов на орнитологическую станцию сейчас они пойдут на экскурсию экскурсии здесь проводится в 3 4 и 5 часов стоимость 200 рублей